Здарова-дарова-дарова, братец. Всем салам алейкум. Ехал оттуда. Максимум пилшибую группу. Ой. Но у меня так написано, братец. А. Ты Нет, не получается. Ты думал, я уже шальнул, да? Я правильно понимаю? Да, что то я уже думал, блядь. Думаю. Пилаешь, Всем саламу алейкум, братья, всем привет, всем привет, пьяная любовь, салам, брат, салам. Самый высокий, хазуки, салам, брат. Здарова, здорово всем, всем, братьям, бля. Лайки, лайки, не забываем ставить, подписки на канал, на группу в телегу подписку, делайте. Вот, в вот комнату. Сейчас мы с Айрусом будем разносить эти топы РМа. Пиздец, топ, блядь. Вот это даже топы, Тёма. Это выбери, Сейчас мы покажем, как надо. А когда не показывали, даже? Ку, сапожник, здорово, сапожник, ты что ли, блядь? Экодель, здорово, здорово, здорово, здорово. Самолик, валик, самолик. Взорвите один из объектов противника. Раунд Ребята, начнемся. двойку идем, двоечку. Бомба взята. Суета неизвезда. Наверх смог, ну, брат, нормально все. Пушим лес, Тём. Тебе красивый, нахуй. Спасибо. А ч у меня за скин? Такой спортивный, да? Ты даже тоже... не гаргона, блядь. Ты тоже ничего такого. Ой-ой-ой, Тёма! Придвижонок, вахуй! Ха! Спорт... Блядь, блядь. центр Наш респа. Центр-верх. Ой, бля, маракуйка. Да-да, ага. Я за а стеной, он, он я его голову ебал, бля, я за стеной был. Трабл, убей его и рей с ним меня, брат. <связать> Ой, я вот дернулся, нет? Зека, берешь с собой, не, не берем, у тебя аккаунт у них нормальный. Магдан, четвертый аккаунт делай, блядь. Мы проиграли. Стой, нахуй. Враг обезвредил бомбу. Даже, блядь. Взорвите один из объектов противника. Замас, смотри, замас Похуй сейчас что? Ты чё, ебанутый? Похуй она выпала, бля 500 рублей Серьезно? Да Я вообще вохуй Ну не с фантапов Типа это дохол для меня Я вообще, типа В общем, Бомба. просто за понтон, за понтон. Он с пидар... смаку стоял, да то там Ой, блядь Ой, блядь у тебя вышел? А все, вебаль 0-2. Ага. Бля, он так. Он так где у рублей кидает? Давай. Дешево, да? Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Установите бомбу. Бля, что-то они это. Не идет. Братья, бомба лайки, взята. лайки, заряжайте по-братски, кто заходит, всем салам алейкум, здорово бомба взята. Бомба бомба взята. 500, бля, пьяный любовь, ты че раньше не сказал, брат? Я бы вышел, вот такой вантап дал, смотри Да, ну я не успел, ты пиздец как не успел сейчас сказать, я был бы замотивирован еще больше Как бы я вот такой вантап дал, смотри Ты чё делаешь? Вы ебалишься? Брат, надо срочно. Думаешь? я, Бля, хватит, я хочу, хватит. я хочу сыграть. 0-3. Мы что 0-3 Защитите Да, как Аимица лучше научиться. Брат, 3-5 а? иду. Какое имя? Какой, блядь, наводится? Ты вот что говоришь? Оцени хайлайт удачного стрима. Бля, вы че чихуете Против вас, блять, медик спис. Бля, ты уже на шею залезь ко мне, баный свет. Вы куда подсаживаетесь, дебилы? Че, показываешь показываешь? мозголом делаешь, пьяна, любой 500 кидает. <паспорядок> Ой, бля, бля нас прыгаем. крутят. Бля, это не ты даже был, нет? Идем двойку запущен. Они Серьезно? Мы пушили уже нахуй там на респе был медик в том раунде слышишь не регает сюда пиздец блядь. хорошо Тева. Но, гон... но крушитель нет любовь за кружака такого жесткого а он такие этот по 250 не кидает обычно брат Бля, пацан, 24 патрона. Выбил, выбил. Это же есть, нет, Тёма? А нет, лучше не вьему слышишь? Сейчас проебем еще. Мы Защититель... Тёма, Защититель... ты можешь сказать маракуйки, чтобы она начала играть? Раунд она еще в голосовом чате есть. Просто скажи, ты что не начинает играть? Прыгни. Прыгни! Ох, <смех> ты в голосовом не говори. Где там нет. Не добавились? <смех> Да-да-да. Не прошел отбор, блядь. Ты, блядь, прошел, прошл. Вы ч делаете? Давай. Да -да -да. Ну давай. Ага. Бля, ну не летюнька еду. Ага, вот. <связь> блять, смотрел смерть, смотрел смерти в глаза, приколи и все равно убил. Сам зароблять люди на рем за пачкой лежат, план принимают на рем, как тебе геймплей? Нормально пойдет Никита. Вообще в целом, в целом четко. Покажи снарягу на меда и иначе потом пристали сейчас уже на твинке показывать. Потом нечо, блять, показать тебе еще. План, план, план full. Йо -йо -йо -йо. Ладно. Бомба взята. Мне бомбу А пятихаточка-то залетела от пьяной любовью. Базару нет лев, брат. Влета, Я ему тоже в ухо дал за тебя. Победили. Еще и трек закинул. Ой, мияги закинул. Бля, это, это значит, знаешь, а, что все? он закинул? Бомба Не 500 влета. рублей, а 1500, это значит. Пуешься, ну, да. это мои работы а ну да блять не ваншот не ваншот голову наебал хорошо тема хорошо делаешь она <свеч> что делает марафуйка Пацаны, никто не хочет спросить меня, с каким счетом мы праг сыграли. Установить не хотите узнать? А трек там что? Дождь, блин. Не агиварми забирают. Я слышал про это. это... Он Мы, короче, играли с АВИНА. Счёт. Нол. Семь. Мозголом. Ого, кумба, кумба. Позголов, позголов, позголов. На, ебать, мозголом. За аж приз будешь взять, на то, не понимаю, баг же не справили никуда. Пейс. Да, буду, ну посмотрим, что. 7-0 они вас или вы 7 мы... <сех> Нас выбали. 7-0. Просто поняли? Знаете, это как работает? Вот мы, короче, вот подошли, допустим, вот так раком встали, нас отготили в задницу, понял, фамилию, ничего не спросили, похуй. Отошли назад, мы только начинаем вставать такие, блять, отсюда с ноги тоже залетает, да, блять, представь. Раз десять. Мы уже, блядь, при смерти лежим. Они опять уходят, приходят, обоссывают нас, понял? Мы им спасибо говорим, они уходят обратно. Ну вот так да, нас чуть отготили. Но зато на РМ выигрывают. Покажи снарягу. Фул спектр у меня. Лейбл это Сайрус, да? А покажи то самое, ну ты понял, он то самое Не понял я, брат это завучка, А там не забудь ходать заценить Кто играет в Ави Там... Хэйкон, Реймон, Рапша, Дэниел. Ну еще были блять, ёбану с этой лёбой Рапша Данил Сайкон Раймон, Яир Волк. Как прикольно, что хотя бы делаешь этим. Ух, еба! Там рэм нашла, Хайлайта Хайлайты чуть подожду. Но видишь, что не надо. Конечно не надо, тут рэм нашла. А когда надо было, скажи, да. Замас, слушаю внимательно. Сам брат, Валиком сам таблицу обновили наверное да я не знаю я чуть чел запушил на да, да. параме бегут пари нахуй на них да чел просто в центр забежал служи думает да, блин, самый хитро выибан я его сейчас в жопу блин, буду блять охраняйте бомбу пинать Он две флешки тебе кидают нахуй. Да. Нем немного не помогло. сделал Под ножик дали. Видел, кстати, давали? Я не, не Нож синьки такой, бля. В центр пошел фонт Меня Нет, нахуй стрелять. Еще там же. Раунд Найс. Да, не, закрылась просто без ошибки, нахуй, нихуя хуя. А так, чего пауза не берете? Зачем? Ну чтобы чел присоединился. Да и правда. Да. Присоединиться. Я что это такое? Да он силоним. заменял дорог. А как, блядь, 90 ну. Еще один вышел. Я хочу взять. В данный момент времени. Я как раз веков хотел взять, нажал кнопку, понял. О, нахуй. нахуй, инженер. О, хуй, инж ⁇ м запускался они ничего уже не вкатывают, что ли? А у них таверки, не таверка, можно? Перептик. Не попал. Мне кажется, что все уебки Защищайте с фейси были, пришли ко мне в кацкивал раунд. Начался. Что с суета там, Саня? На твоей бронзе? Граната. Бля, он подкатился, он подкатился, он подкатился. Бля, а, я тут бегал на центр. Где ты был, сука? Ч ⁇ ебаля? Улучшать свой скилл в этой замечательной игре. Дарём играть? Врагу бомбу. На бронзе стрелять лучше, не чем на твоей мертвы. Богдан, ты Начал живой, 5. да? А он когда, блядь, не живой был? <звук> Я не попал. Убили. Противника убиты. Мы победили. Не позволяйте врагам подобраться к бомбе. Раунд начался. Ой, блин, нахуй, мне кажется, нет. Он меня еще и убил, представьте. Там еще штурманик не маршот. Что, -то. Что -то делаешь? Да, раз. Ну, надеюсь, что он Бля, он какой очкошник, нет? Да. Да, он сам, алику дальше. Да, валику салон, да, что, блядь? Почему, челики, саломазовцы скинули? Это, видимо. Ты заходил? Не, я давно валик не заходил. И соло не не стрим вроде называется Сайрусом. Наверное, на Этот момент мы пути. Ребят, сто четыре онлайн пятьдесят лайков. Поставьте лайки по-братски. Лезам слышал про новую функции в Те, кто считаем, играет, их бывает на не запускать. Не, не слышал, такого не может быть невозможно. Все, что... их наоборот допустят нахуй еще пару пин-кодов какой-нибудь а богдан просто богдан или какой ты богдан а когда не просто скажи у тебя по лиге нету Хорош Богдан, хорош богдан хорош ты че делаешь с тобой Но блять ты у меня уже вымораживаешь слышишь а. с нулёво подожди может мину на века хотя подожди я проверю а бесшумки бесшумки уже запретили же я ж нет от не курсе был все зовите Могу ну, вот таком даже, блин. Хорош, багн. А где аккаунт на дыбу? Самой же. Серьезно? Это Чарли? Браво. Ох, Это нет, Альфа. Это совсем другой аккаунт. Это вообще другой, да. Это а чё, бля, примеры сёстрами задевают, что ли, ну чё? ищет уже с тобой, бля, короче, нахуй, байдан. Уже минута прошла, нахуй, там до минуты доходило. Да, Опять про халат из где-то будет? Нет, где-то не будет. Ни в скором времени, ни в ближайшем времени, ни в настоящем времени И ни в прошлом времени Но сегодня еще Короче, ба- Вы, Вы чё? Я что сделал? Ты я... какая там лига, блядь? Ну, Лива, я не играл погода не играл тут. Вот, ладно ну а говорил, два года не играл, видишь, беззаботно. Пиздоб... Поймали на пиздеже, вы видели? Просто. Да. Вот их точно -то игре. О, а да, что боже... за клан у тебя а, такой? А, а в конце у тебя, Богдан, объяснить? А, это, короче, не я цифры. Осоз... Это не я создавал, это этот. Ага. А что ты в этом клане делаешь? Там ага. чеченцы есть? <laughs> Богдан. Извините, нахуй. Там чеченцы есть, я спрашиваю. Нет. А что там делает тогда этот циф? Эй, знай, я не сдал. Вышел нахуй с клана, блядь. Я сейчас поиграю нахуй. А, то есть ты аккаунт теперь дашь. В смысле? С моего компа. Я же не со сосна играю, сосна у меня не пускают, наверное. Админ сказали нельзя. Бля, там под. Ты что ли с катаром? А у меня этот. Который, айсберг. А, не, если айсберг, тогда ладно. Тогда это имба, ебаная. Бомба установка. Браво, слышь? На нахуй гриву. Братья, лайки поставьте, кто заходит по-братски. Максим, поставь лайк. <связь> Раунд начался И Даня тоже не забывай, а братски жмякать лайк Поставил, А, ты ещё и я просто Данил, ты тоже лайк поставь, брат, по-братски? Ты думал, я тебя забыл? Богдан, свернулся а... сейчас нахуй, на стрим заходишь, лайк ставишь, блядь. Санек, тоже лайк поставь, в самом деле, ёбанас, спустись за 3 секунды, блядь. Бомба... Иннокентий, Утрости. ты думаешь, я про тебя забыл, блядь? Победа... Мага, мага, мага, тоже спустись. Взорвите один из объектов противника. А ты чё-то хуйнили, Рау... слушай, дебил. Не пиарь меня тут нахуй Потом будут заходить пин-коды Бля, мылин с армейки пишет, прикинь? Ты как зашел сюда нахуй? Мэйлин, честно скажи, мыло ронял? Это, это, что, Бомба установлена. Богдан, давай, пуш, да пикай их нахуй Смотри, показывай, 12, не пикай, не пикай, Богдан, не пикай. Под бедра? Да. Ага, БК, БК, последний патрон. БК, БК есть. Богдан, играй. А чё на время? Да, ты свой прицел видел нахуй. Керамбит мне. Не байтит еще. Ой, Все, этого на дефы, на деф. Он че делает? делает? бля, он че делает? Раун, а ему раун, вообще раун, похуй. Бля, он тебя за игрока не считает, дурак. Защитите не вниз игры. Раун, Говорят, лайки не платные. Часа. Не, лайки бесплатные, братья. Но кто лайки не ставит... Тут 250 рублей штраф платит, да? Так бывает. Вы же сами знаете эту схему. Дойка, дойка, братья. Ой, бля, мои, мои. Мои. Мои. Мои, бля. Наива. Команда противника разбита. А сейчас смотрите, смотрите. Показываю для вас, чисто для вас хайлайте показываю на. Наива у вас. Все равно показал же, нет? Он куда резать собрался? Ты иди на хату, блин. Наива. А если штраф не платить, брат, ты сам лучше этим вопросом не задаваться. Хорош, росхая стрельба сейчас была на уровне. Блин. Я он лучше тебя стреляет. Я знаю. 8800 5553535 Лучше позвони, чем у кого-то занимать. Не пошла ну, стрельба. Что, а, за тут хотя бы, да. Хорош. Я решил ему помешать, но ему, а, блин, ничего не помешать. Когда я выхожу, вот такие киллы даю, блядь, как бывает, блядь. Как бывает, скажи, да, когда я такие киллы даю. Вы же сами понимаете, то, что вот эта суета, она неизбежна. Здорово, здорово. Вот такие же тиммейт. Давайте тоже, спасибо за игру, конкулятор. На стрим 5 бумаг закинь мне, Торега Варфейс. Я вообще бомба будет, это тебе забудь. 8,800, 5,5,5,3, 5,3, 5, 5. За три минуты до игрока Я можно было ретануть по идее раунд И на канал выложить. Нет. Нет. Думаешь не надо было? не нахуй давай зовите, ой зовите, похуй, принимайте челленджи, бля, хайлайт, бля надо, блядь, хайлайты тоже от 500 рублей поставить а ты сейчас сколько стоит? 100 рублей, рублей 100 рублей разу деньги, блядь Он типа реакцию монтана на ю хайлайтер вставит. А, Ебать! Ты тоже вставишь потом сетчик хайлайтер. Да ну нахуй! Давай, давай, давай, Ебать, это он так играет. Да ну! Ебать! Вот это очень сильный фраг был. Ебать, ещ. Ебанутся. Ебать жестко. А шалить, вот эту наводку видели? Омагад. Ебать! Вы видели, как он читает сейчас игру? Блять, какой филигранный подкат! Да ну насмерт! И на репике, ой, а Такую даже в пролиге не делали. Бля, ну, ник, конечно, у тебя очень заебатый. Тут вместо прицела трубу напялил тоже, смотрю. Донатить, вот это нет, пчёлка это донатит, блядь. Это значит, что-то не так с донатером. Все, ладно, блядь. Будешь не в подъезде спать, а в парикошке. Сейчас, еще ещё пятихатка... Пять Хатка залетает, а тебя будешь бля, уже в комнате спать. Но не на кровати. Наш, на булкин. Подрыв. Булкин, единственное, вот эту суету убери, побратки у себя. Не, на самом деле, нормально играешь. более-менее попадаешь туда-сюда по... Ава. Вытечет, что я все Я понял, Zarge. короче, я вам да? Не, нормально, нормально. Более-менее Но вот нормально. Да, бля. Думал у тебя двойные пышки. Но он все равно, блять, тут уже нахуй. А вот у него двойные. На меня заебало то, что все топорами. Смотри, двойные, смотри. Че? Бы <coughs> там где больно. Смотришь? Еще тут же в упоре. На я отсюда смотри на репики как. Смотри. Ага. Ага. Ага. Ага. На и балтят. Че думал а у нас бедра меня... убили? Блять, ёб тво... Данил, лайк поставь. Ванек, ты тоже. Рома. Раунд рома, о а тебе не забываем. мы тоже раунд, лайки уничтожь, ставь, обратиться. Макс, Максим, агивы. спустись, лайк поставь, саундлить, пока я на респе. Сейчас за хайлайтами иду. Семент штурм будет бежать, понял? Какой цемент штурм будет бежать, брат. Если я вот так выхожу. А ч он начал чел на шее деньги? Блин, у меня глушитель нет. Ага а, да, ну где сюда нахуй? Вон там где-то. Ой, бля. Ага, нормально, байти, байти на себе, брат. Работяга, работяга вверх. А? Ага, нормально. Если это то Слышечку флешечку его Да-да-да-да, ага. Ага. Вот так, вот так, вот так. Мы выиграли Вражеский отряд разбит. С вами сходи где нормально брать? Защитите стратегические объекты. песен за... Сейчас, сначала этот трек пройдет, я просто когда хайлайты смотрел, на стоп ставил. я нет а он с работяги пришел по шее дал ему а где этот на вынигу сайруса сайруса я взял глупой бомбы взял а вот он события нахуй. парфейс вперед, блядь. Смотри, показывай один раз, пацаны. Подумать, Собеду. Собеду. Дай, блядь. Наш верх. Блядь, а мне Ладно, короче, я двое, не? нет? пан, пан, пламент, пламент уже А, он, Мы, уничтожили Мы уничтожили отряд Магдану рублей за проблез, на Даже, блин. возле из Я вам красный, запушил Бомба взята. Сливается он сливается. Головы, головы, головы. Иди дига, дига, дига, ебать. But... Раунд nice. Взорвите один из объектов противника. Mm -hmm. Mm -hmm. Бомба взята. Mm -hmm. Бля, они сами себе молик дают, прикинь. И сам он же на своем молике сгорает. <связывающий> на ну, какой же покажи птиц настройки графики. В описании группы ВК есть, закрепленный пост, там все есть. Граната! Игрок с бомбой убит. Бомба На выходных UFC будет, вы знаете? Мы проиграли. Ой, бля, это а три Ты закинул, а что и ли, пчелку? Ты что за лево? Ты замок, кем играешь на праках пацаны? Инженером. Авиком. Штормом. Медом. Ты там, блядь. Сиги, пока дымится на Коннор против МакГрегера будет? Нет. Хабиб против Нор будет. Брат, новости смотрелся, травни не, не смотрел. Лайки, лайки ставьте, а че телевизор выключен Позже да, я включу сейчас Я да, пацан он прячется он, он, он, он, он. Таня, ты как ДР отметил вообще, рассказывай Бухал Когда тапчики смотрели будет А я не умею тапать же Водичка, братья, пейте воду, бля. Раньше же с компьютерки стрима сейчас поднялся. Бля, чел, думает, то, что я в хом клубе жил, нахуй, походу. Бомж, ну, я, вахуй, бля. даже, бля, компа дома не добыли. Не накопил еще. Так я же также же в комп-клубе. Это под меня сделали специально стриминг, за мг секунду подожди меня взять на монеток у меня ружья говно у меня ебут появления специального что ты не будешь еще играть если штурмовая но вы ты что долбоеб что ли давай прими уже если штурмовая но буду доиграть играть а так вот этот хелен возьми в руки и кому нибудь в жопу засунь это не оружие это дерьмо ебаное да не нормально же с него есть что, Пули. И иногда вот ты стреляешь, типа, а пули говорят, иди нахуй, гандон ебаный. Засуньте их в очко по одному, который ты стрельнул. Лей, к кизляра, встретимся. Из кизляра выйди хоть раз. До Москвы доберись. Мы с тобой поговорим. Салам замучает, салам, зэк, салам. Здорово. Бля, они не могут пушку давать, потому что она ломается. Смеш, танцевать, изъемка на стриме. Не, не смогу. Что-то новую ночка добавили на турнир, а во время турнира удалили, по ошибке давали. Нихуя не по ошибке добавили, братан, это во-первых. Во-вторых, сломался Warface, в-третьих, из-за этого убрали. Понятно. А что так конч... Они так, э -э с этим, с этим Таурусом тоже самое сделали. Его на основе не было, был на турнирке, и все нормально было. Но тут что-то пошло не так, как обычно. Замочу сегодня по РМ поиграть хоть, хоть ночью дает. Ребят, я не на основе играю. На основе хуй. Я не играю на основе. видите, я на твинке играю, потому что админы не хотят ничего делать с этим. Для них, не это не, не, для них это не в приоритете, у них другие проблемы. Какие проблемы, только непонятно, потому что один хуй ничего никогда не фигит. Так что ждем ждем когда-нибудь они исправят эту систему и поиграем, возможно, на основе. Заман Заман гали гали команда. Команда. А так приходится специально им донатить на другой аккаунт, чтобы поиграть. Заман, он же тебе сказал, типа, ну, передал информацию. Проблема одна, мы не видим проблем. но ну, примерно так они, да, и... Чувствуются. На основе катки по два часа ищут. Всем похуй, вообще всем поеба. Из-за того, что по два часа играет, ищет. Я не хочу играть на твинке, но у меня нет желания такого играть на твинке, как на основе, понимаете? Я иду, играю Апекс. А так бы играл в Warface, набирал форму, а так хуй, понимаете, хуй. А хуй из-за чего, скажите мне? Из-за того, что у нас всегда самое хуеное в мире. Коротко, главное, я вам рассказал, что как... В чем суета блин. Сюда что еще говорить? Уже тут все сказано. Еще вопрос есть? Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд выигран. Богдан, если ей сделаю, то один козы то... летает. если Богдан достоится, я сам, блядь, <голос> себе косарь дам. <голос> Даже на таких рангах. Ага. А, а? а чё с пушкой это не так? Вот игру ломает. Блять, ты бля, меня нахуя бля, спрашиваешь бля. об этом, скажи, как убрать. Я ч, ебучился, тебе пушка не так. Зай, зай вот, просто, что с а -а -а. Фейсом, не так. Что да, далеко там Умеешь готовить шашлык или егип? Да мне кажется, блядь, любой. Чел шашлык умеет готовить, нет. Макдональд, умеешь? Наша на, насаживаешь. насаживающая. Тебя, блядь, насаживающая. Углега этот, готовишь, у него так. Пятый шеф. мини Я вроде с его, слышу. Но это не точно, опять же. Я не умею, но Чипец время сгорает. Не горит да? Расслабься. Ты игра же всего. Богдан Чифир Веркью умеет выручно. готовить. Да, это этому моего... у него нет не... не отнимать. Здоровье твоё как? Горло? Блядь. У меня сейчас горло нахуй, а горло. Судя по тому, как я просыпаюсь с утра, блин. Что за хуй ножик О, пропал. Просто Фиолетовый. топор пропал. Они нормально. за этим, за решеткой палец, палец, да, нет, у нас стоит. За решеткой ты нахуй бываешь. И бля, зарашу. арча. Этот трассу. Ну, не трасса. Я блять, я матрица. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Слабишь, а что ли, Плоскостопие вы... у меня братья. Богдан, когда в армию. А? Вверх и вверх побежали. Когда в армию, Богдан. Я уже. Пора уже. Я уже все. Замов тут есть, 10. Я дал ему, брать. Там еще медик резет, рессает. Ресыт наверх. Слева, слева, слева, слева, Богдан. слева. у тебя разрешение. 1728 Багдан, давай, на 1080. А ты? 150, ладно, давай, 150. Бля, посмотрите, как он стреляет. Блядь, Новых посмотрите, вовы, да? пацаны, тут еще, еще кизилюртовские лиги, ну, на них люди в ВСД жмут и все, ну, посмотрите, как он с тобой, Бля, Богдан, ты, сука, блять, играешь, когда еще мамонты, нахуй, по земле ходили, блять, ты так и не научился играть. Саламзамов, алейкум, салам, здравствуйте, Дальше, дай шутю, хорошее настроение, спасибо, брат. Почему я не попали. Для чего взял начал сушка или просто набрал силы? Братан, я все время взял сабу. Зал, сажу. Ага, зал басик и отдых домашний. Блин. Добрый вечер, здорово. Сейчас в зале. Да, в бассейне сидит. Бля. Сука, кайфует там, нахуй. Зама, оставь бога на опять одну. Что это? Да что это? Что это? Бля, этот вот так бежит, нахуй. Посмотри, на как я показал. Как... Бля, тут что творится? Он шот, как-то... Ой, я даже не вкачал, блядь, броню поставил вообще. Обезвредите бомбу. Раунд начался. Блядь, я точно привет, спасибо. Блядь, я в я не попал. Бля, у меня пушка не стреляет, прикинь ничего. А, лежит слева, блядь. Лежит, лежит в фланту. И это тоже нахуй. Богдан, показывай. Богдан, ну, в Кизелюрте сидит себе. Ну, я, это, я а что делать, смотри? За ним смотрите. Ой, на труп посмотрел такой. Бля, ну неужели? Бля, че это пиздец. Пацаны, блядь, стреляют. Куда стреляют ко мне на хату, что ли, блядь? Да, да. уж. Тигр я нереальный разминировал. Братья, вас 200, Поставьте по братские лайки. Кому не сложно? Максим, Ваня, Рома. Ты еще, бля, кого забыл? Саня, Саня, ты забыл лайк поставить. В натуре спустись, поставь, да лайк. Режение, брат, не за, три. Нет, за этот, за этот клатч Богдана должен трек залетать, нет, братья? Я считаю. Маканчик, Мияги, там, что-нибудь такое. Здоровое. Солнце Монако, бля. пишу да все думаешь поставить лайк все-таки да думаю брат спуститься поставить две сотки лайков добили и нормально будет можно тетя за загиб... нет тетя ладно тетя оставь себе оставите 100 рублей себе. ладно Зам, помнишь, прикол с мага? Меня магия а, зовут туда. Замк, как жизнь вообще да пойдет? Слушай, нормально, вот играю всю на тунке. Mm. На основе не могу играть. Лопару будешь ждать или маузер на турике? Маузер, маузер, топ-1, братья. А Лопару жопу может засунуть ломот. То раз в год. Зэк тут? На месте. Вдоль ночных дорог, шла босиком, не жалея но в сердце его теперь, В руках. Эй, в руках. А дальше знаешь? Потеряй его, и не сломай что-то там. Вот так вот зэк знает, блять, он на зоне, блять, только так песни пел. Как ты говорил, с того стрима, вообще кайф было. Ну да, были времена, когда я смеялся, сейчас я на грустном двигаюсь, потому что чё, бля, делать нахуй? Чё сидеть, бля, чё грустить, бля, наебал? Можно игру найдет на золоте, пожалуйста? Зама, побега, Зама, чё? Ой, блять, план побега, Зама фильм смотрел. Конечно, брат. Ты про русский или американский говоришь? Американский. Я того, блядь, сиську царапал. Просто нереальный того мира, блядь. Очень бомбовый сериал. А, ты вообще смотрел... А, ты про фильм говоришь? Ёбаный свет. А я, знаешь, что подумал? Побег, ты говоришь. Блядь, написал план побега. Блядь, ебать меня плавит. Конечно, нахуй. У меня спорт режим. С утра просыпаюсь. бам бум. Не, не смотрел фильм, не смотрел, брат. Я сериал смотрел. План побега это фильм такой. Да, да, да. Бля, может смотрел, я не знаю, бля. Зачем? Да, как Нам грустит, потому что песни нет. Даже Причем? песню тоже не закидывают, бля, не заказывают. Диджеев на стриме, что ли, нет? Сага тоже похуй магатил тоже. похуй. Сорна дайте мне Первый этаж, да, центр. Да, много. Первый этаж трою. Бля, я же писел уже. Ага. Первый <laughs> что ли? Мы уничтожили отряд врага. Победа с ней. С голосом, а че? Защитите Я болею из-за этого так. Погнал, смотришь, Биган, смотри. Брать сегодня чат такой спокойный, адекватный. Вахуй, ты сейчас скажи. Погнали смотреть, нахуй. Сейчас нас встретят, нахуй. На смотри. Видишь? Нараш, Нараш. А, он а момент, вот мой это... право, мой правы. Нормально. Бля, я его... Бля, половый. Ебать мозголом, Фокус. Тёма. Фокус. Ушибатель. Ушибатель. Издав... Эй, Да, нахуй. Да, ну нас, эбриганчик. Сюда, наехай, сука. Хорошо, я не... Да, он <смех> начался. <все>. А, <смех> Там же серебро Ты Видел прям на мою с Богдан? Да, да. Нормально, сука. Ой, ой. Ой, Ой, мои, мои, давай, мои. Давай, давай, давай. Да подожди. Подожди. Да не убивайте. Да не убивайте, девчонки не регает. Давай, как еще. Делаешь, Тёма? Убежал, гандон. Алло, слышишь, Василий, ты можешь резать, нет? В самом Сори, стрим смотрел, стрим смотрел, стрим проверял. Ой, какой стрим еще? Никто не стримил. Ты кто вообще? Я за мир. А я тоже за мир. Мир труд май, да? Да-да, это все. Это все факт. Все бойцы Найс, нас уже левают в страхи а ты чё, стримишь? Становите бомбу. <рех> Нет, я не Кто ты? Не дорос. Не дорос. да? Я, другой, я думал, блин, он сказал, я не пидарас, <сосе> <се> бля. <блин. се> а, да, да, И смотри, Кеша крутой, сука. Ага, нормально. прилиза, прилиза, перелезай под этот мулик. Толбаёк. Как он съебался, Да нихуя там другой был. Вот Бомба потеряна. А, да, да. а там, да. Бля, короче, а там. Э, э, э, э. скажи инфу, дебил, блять Хорош, Васеб. Да -да -да. Блядь, Бля, вы что делаете? А почему только я хорош, а вот э, мой товарищ? А потому что он идет 2-11-13. А Каш 1-4 играем Ты или Не, не играем в У нас есть свой А меня вот так ебут нахуй Лучная версия Да нас донат закинули Спустя 8 лет уже базор умели Еще и комиссию погасил Еще и мяги закинул, прикинь Ага, смотри, испугался, мне кажется, он. Кеша круто ливает. Бля, базару нет, Артем, Спасибо за донат тоже, от души. Братья, лайки поставьте по-братски, по-братски. Вам не сложно спуститься одну кнопку. Вот Монтал зашел, того мир он не поставил лайк. Монтал, лайк ставишь, здоровую с тобой. А иначе никак, брат. Богдан, можешь выгрузиться? Я понимаю, ты такая важная личность, блядь. Спасибо. Вот, на телегу скидывают ссылочку. Подписывайтесь, братья, не забывайте. Там весь контент, там 25-го будкем будет. Числа 3 или 2 в Казань турнир, лан будет. В Казани. Там весь контент будет. Потом еще в Москве лан будет. Так что подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки. Следите за нами. Салам, Олух, Богдан тебе этот салам передай Салам? Откуда? Бруто Баггинс Он мне обычно в донате пишет салам Ааа, так он этот Олух, может не там уже Монтал поставил лайк? Здорово, если поставил Если не поставил, здорово, забираю обратно нахуй Нихуя себе, че думал, блять травы бы на самом что ли? блять ебать блять зачитал, блять Хотел бы блять это слышать со стороны, блять блять оглохнуть, блять блять план блять стой. Бля, не блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять а Облагодарен. Бомбу строит под войной. И наверх, и на красный, и на красный. Приду сядь на... Как долбой сядь? Не прочитаю. Нахуй ты минут минуту себе поставил. Там я не включим. Майдан Тапа, еще? Ты что делаешь? Ты что делаешь-то? Как настроен на турнир? Zakon, Нормально. Взорвите один из объектов противника. Бордан, давай, желтый Пацаны на стиле делаешь, бля. А вы когда песни не донатили, скорее. Э, Нахуй ты меня заступил. Я там вот меня заставил. Да пиздец, ножки. Я просто противник. Мои два тапа, блядь. Это стоит тапать. ару, блядь интересно поездка поездка поездка поездка по поездка поездка поездка поездка поездка поездка Пацаны, а респект смоку стоят вдвоем нахуй. Тут республик. Пацаны нас лево, Да, бля, там видно. Без разрешения, брат. 1728 тысяча восемьдесят. Братья, кто заходит, всем салам алейкум, поставьте по-братски лайки, если есть такая возможность. Чисто поддержку дать здоровую. Дейл. Все, все, все. Все, Дейл, победа, победа, все, Дейл, как слышно, прием. На его прицел заберите на реферате, бога, Ресоч, ресоч, меня надоел, брат Хорошо, хорошо, победа 90 вас Нервный, нервный, выходишь, выходишь а На агрессии на выходишь, открываешь, убиваешь Нервно делаешь, делаешь 90 Победа за нами Родрова Аллергия, салам а Кто трек? Регич, спасибо за донат, от души. Ребят, кто песни кидает, тот самый лев, блядь. Вот такие флики видели когда-нибудь Вот такие вот. И сей, сей, сей, Они думают, они самые хитровые баны. Но в итоге самый хитровые выбанный оказался я. Я делаю такую суету Дейлас между... Не волчусь. Один хп, нервный, нервный, один хп, как слышно, прием. один хп. Пушишь, пушишь, рашишь его. А, я вообще тут один был в чате голосом, баный свет. Я кому говорил? Ева, привет хотя а нет тут ладно него что и желтый желтый синий раз голос а он там моментами так я его я его этот настраиваю что-то этот обратно сбрасывается на заводские настройки Давай нахуй, заткнись уже, блядь. А я хоть там этот юбилейку <таспорщик> расстроил. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Установите бомбу. Раунд начался Бомба. Бля, прицел мой где был? Ну я не стреля... Бля... Это вот... Ты куда рессаешь? Куда ты рессаешь? Да рес не да, блядь. О, да, что Бля, что-то у победы прицел не победный, О, нет. Потеряно. Опа. А где он, скажите? У тебя, у тебя где-то под бочкой. Мы уничтожили отряд. Врага. Раунд, Блять, не пошла. Давайте 200 лайков добьем. Даже, даже, 200 лайков. Че стоит добить, братья, вас? У вас сколько человек? 150, 200 есть, да? Я посмотрю на сколько вас. Вот 200 человек есть. 20 лайков добить вас. Это для вас ничто, по идее. Сейчас разыгрывать будет, я надеюсь, не 500 миллиардов лет до нашей эры, да? Салам из Казани, брат. Валикам Салам. Ириэл, ты если в Казани Ланбет приезжаешь, на... Платина 4 можешь с вами, я на дефо. И так каждый раз говоришь. Платина 4, сад, брат, это не много поедине? Даже Рау, Тёма? Начал Везё, это как, как Тёма снова. Это ну, да. более потнейше попадаться будет у не Суета чутьнее. что делаешь но я его, блядь, сиську царапал, блядь, блядь в квадрате. Ой, блядь, что мы делаешь? Что мы делаешь, там умер. Этот сидит, потеет, нахуй, под углом, где-то в пизде мира, блядь. Зэк, возьми меда, слышишь? А мы выиграли уже. У меня там пушки нету. уйди нахуй пизда тебе, пизда он бежит это тобой, дурак. А там мина разобранная. Я же говорю, мина разобранная. Эй, бля, он что делает? <пас> э, раунд там раунд минируют, бля, толпой уже минирует, на твоей бомбе танцуют, бля. Ну, да, начался. Бля, да, там ультра-плот, махай. Да, один. Блядь, я все, да, блядь. Пару. Все фулки дал. 90, блядь, вот. а? Да не убейте. Ну, умрите все. Найс, найс, Тёма. Подожди-ка, Тёма, пусть рестнутся они. Тёма, пусть рестнутся, не да трогай. Без... у тебя, у тебя тип стоит. Я сейчас с ними поприкалываюсь, подожди. Подождите, так видно что... Подожди ты брат Стой стой стой стой стой Да, блядь, да зачем ты так просто убивать? Там на туре бедолаги сидят играют Алло Алло Алло Ему в нагляк заходит, прикинь. Так ты сейчас сам платье на четыре станешь. Сейчас золото один. Поклянись. Клянусь. Поклялся, приколи. Я вахую. У меня до Я сих, сих пор золото один. Давай, какой ник у тебя? СССР. Бля, у меня почему тут так много заявок, бля? Ты не добавил меня, что ли? Ну, я думал, у тебя легче меня будет добавить. А, да пиздец, за мир тебе, блядь, три дня писать, нахуй. Нет, тебе искать просто много. Но я кинул. Бля, чё? Чу... Я у тебя кинул уже. Бля, Богданова сейчас звоню, нахуй, пока, ёптвою По повепке, блядь. Нечаянно? Да, блядь. Он что то скинул нахуй. А это похоже. ты че, Богдан, в крысу меня обсуждаешь, что ли? Ты че, сука? Вот так нахуй, Че, блядь, примеры сестрам задеваешь, что ли? ничё? значит, что Да все забей, Какая? Такая? Примеры сестрам, это как понять. Примеры? Примеры, брат, я не знаю, что значит. Вот примеры... Примеры, может, я где-то слышал, да шах, что такое, кто знает? Хуй, брат. Это же на, на азербайджанском... Да шах. Болеешь, брат? Нет. Пару ремочек нахуй. Ты чё, блядь, примеры сестрам задеваешь, что ли, блядь? Ау? Богдан, ты, блядь, все слышат, ты не слышишь нахуй. Я просто не понимаю, что это означает. Да, ну, понятно, все, не смотришь нахуй ни хуя ничего в ютубе. Да нет. Да, такой пацан, такой... кроме варфейсов, нахуй ни хуя ничего не знает в мире, блядь. Выйди на улицу, прогуляйся, в самом деле, блядь. Сколько я не, не было на улице? улице? Вот раз был. Он был, снял. был на улице. Был. Да ну нахуй, нахуй Блять, серьезно? Да. Богдан. Ты сука в натуре, блядь, у тебя скоро во все не имеет, нахуй, если так будешь сидеть. Богдан разминку не удалил сделал, блядь. И че сказали, Богдан? У тебя скидка лутрянка, блядь. А я ничего поставлю. Раз загрузились? Раунд начался. Хорош. Хорош Знаешь, гандон. Да, бля, а хорош замир. Нормально. А этот причем? А, ты просто стреляешь, бля. Я думаю, там смотришь нахуй. Ой, бля. Ой, бля. Эй, слышишь, гоблин? Даня, тут? Вот эту нашивку убери, нахуй. Меня заебут сейчас в чате, нахуй. Бомба обезврежена. Какую, какую? Как получить? Как получить? Не дай тебе безвредить бомбу. Ты же нашишка, слышь? А еще один, что, дебил, блять. блядь? Я не видел, что он поставил. За что он админ Файси. Ой-ой-ой. Адина, здравствуй. Файси. Что делай, прототип? Миссия выполнена. Охраняйте бомбу. Раунд начался В справа, не вообще похуй. Ты да ч за мульик блядь? Давай взрывай да бля. Дорога. На центре. уй бля. Да не похуй. <с <с <с они думают этот, они думают этот труп еще. Он понял кнопку, зажал тебя, видит, Зама, привет, как ты? Как здоровье? Чё по кайфу делаешь? Ага, мир. А ты что за Нормальное дело. Аминирует минирует он. Где минирует то О, Бля, я донат читал, прикинь. Ч он делает? Он там байтит тебя нахуй. Эй, пушит, по-голу, в респу. Бля. бля. ему представь, как хуво на душе сейчас. Бля, ему как хуёво бля, брат. Команда противника разбита он очень на суете, мне кажется. Эти два типа на суете, нахуй. Раунд начался. Да, который Тарага. Поберегись! Заразил то слышит туда. то чё-то, что А, свяжусь Да. Когда он Серьезно? Да, серьезно, блядь? А ты не верила? Лежит по центру! Да. Он лежит просто. На ноку. Я щас не понял. Чё делаешь, гондон? Поучу тебя. Где? Лево. Бля. Братцы. Ты чё, пидор, слышишь, Т2? Ты чё делаешь? Нужно обезвредить заряд. Раунд начался. Говорю, пиздец, я это написал. Эээ, 23 секунда. Блять, не успел, сука. Справа, справа. Ебать пад000方... его. У нас там... В подвале. В подвале. Да сколький стрим, еще часик. Я пойду спать, у меня... Утром вставать надо. Найс, найс. бля, прикинь, сгорел бы на работе. Мы победили. хорош, три бля. Позвали, бля. нормально пчел. Тут бронза если че. Золото там максимум. Не что ты делаешь, а, я так не играю, что... Закрой ты еблище свое, слышишь? Во блин. Что... Yes, yeah! Неправильно, мага, неправильно. Иди спи, у тебя завтра школа есть. Вот так. Вот так надо говорить правильно. Алина привет. Алина, которых и иконе? Ну, давай выйди. Еще вопрос есть кому-то? Бля, я чудил делал? Бля, ты что делаешь? Сука, усатый, я тебе сейчас блядь, побрею. Бля, подожди, брат. Давайте выходите. Эфи, тут вот ты меня, блядь, Эфи, ты подписан на канал, честно это, скажи? Это LF? Йо, LF, который... нет. Почему? Да нахуй, на на Тарайгу Да ты один хуй нет, не он же нет. Почему? Голос другой, да? Бля, конечно, голос другой, блядь, в горло, блять, нахуй, у меня там проблемы с ним. Да, пойдет Бля, уже люди не узнают, прикинь. Ебаный голос, блядь. Бля, с ним в натуре всё так хуёво, надо, блядь, с ним посмотреть. Нормальный же голос, как обычно, нет? Да иди сюда, сюда иди. Эй меня есть ебут и фамилию не спрашивают. А вы, похуй, беги. Сука, в респе, в респе нахуй. Да какой в респе, по-моему? Не дай тебе безвредить бомбу. Раунд начался. Нет, у тебя голос хрипит. Как бы сказать... Ладно. Ну, подожди, не убивай, стой. А он другого ёбни. Ну смотри, я сейчас фликую жестко, Ну, выхожу, 360 даю. Вот. Заверзалам как самым удачного стрима. От души спасибо большое, от души спасибо за лайки, от души спасибо. На воде спасибо. Это он, на воде который... Где они? А вы знаете разобранные тут топорики вот такие? Не, не, не, не, не убивай, не убивай, не убивай. Побегаем, а, он в натуре минирует, слышишь? А, не убивай, не, Бля, он в натуре Что Что ты говоришь? Эфи, что ты сказал? Я говорю, понял, поверил А, понял, проверил, поверил Эй, я его, блядь, ноги царапал нахуй, ресни меня И сюда, блядь, чёрт Не ваншот, не ваншот Наебал Рисуем Последнего топора нет, ага. надо убить. Бля, вы уже всех убили, Базару Нам удалось Базарунитый лев на Богданта Тигр. Давай-ка нахуй заканчивай. Забаньте его, бля, в натуре неуравновешенный какой-то, блядь, зашел. Шо... Передаю привет Андрею Зинченко. Привет. О, слышал. Андрей Зинченко, салам рад. Пару косых сюда взгрейда на полоску. И в натуре миф забанил, что ли его, дебил, блядь. У него ник Мияги, его нельзя было банить, дурак. Я просто сразу не посмотрел, мне разглядеть. проверка была, да? В натуре, если за такое банить у меня на стримах будут, пол полчата не останется, наебал. Такие, такие вещи не пишут обычно. А ну идем ка сюда. Когда в ЦДМ. Ты ждешь меня там? Андрей Зинченко когда не лев, блин. Это не тот меги, тот с одного ка Ты когда залетишь ко мне на стрим с одного ка скажи, да по-братски. если заходишь, он сейчас косарь кинет от тебя души. Нет, Тема? Чисто молчал, бля. <laughs> а он не тут просто, брать, все так бы, чё, блядь. Чё думать, Он, блядь, примеры сестрам задевает, что ли? Вот это Зачем ты по тарегу боюсь за мир? Пришел тут из доты. Думаешь, даже, даже это факт. Это факт, уебок. Это Утёма, факт. Обороняйте бомбу. Раунд начался. Передай привет, Рассон Мерзаеву. Рассон Мерзаев самому великим. А где они? А они чё, примеры сёздран задевают? Спасибо за то, что спасли. Команда врага уничтожен. А чё за нашёк? Даня, у идешь, катку пидор? Я клянусь, я поменял. Я клянусь, поменял. Давай нахуй. Она не поменялась. Потому что это... Я менял, когда я принял. Да, да, да, да, да, да, да, да, Я тоже стряга менял. Трасса, трасса, трасса. Ага. Трасса, всё, Смотрите, флик, смотрите, флик, вот тут... Ладно, я начал хотел, хотел показать, да. где, где тип я выйдет, но уже поздно было, по идее. Вы что делаете? What the fuck? Я тебя не я даже в 8. Бля, Мэллин, ты еще тут, что ли? Тебя еще не отпиздили что ли за телефон? Учелы? Да, но ну, нас, ко мне на стрим кто зашел, пойду резинку танцевать. Вот я, ну, но он тут выходит, я сейчас фликую жестко. Наиво, ладно, это ни не флик. А, Бля, лестнице, лестни меня, байдь. Даня по-братски. Меня этого бота не резай. Давай делаешь. Бля, да, братан, тут подожди-ка. Суета. Да, есть Мак, у тебя? Нету. Не резься, не резься его, Богдан, убьешь в этом раунде тебе пиздят. Ладно, я на воду пошел. А мне можно? Не, тебе тоже нельзя. Поводить тип? Да. Походу сорвешься. Как будто бы да. А тут зачем? Подожди, у меня тип. У меня тип блять да короче да, даю э. а ты что думал и на блядь. Блядь. ну ладно уже от бедра убью Мы... зашел я не вижу Нет, ты да ты тут есть один человек человечек Бля, ну ебать я жесткий, нет, на таких рангах, просто. Меня просто не остановить, Держите мне семеро, братья. Держите, говорю, меня семеро. Красса знаешь где? Эйс, эйс, эйс оставьте. Бассейн слева, ага. Перелез, три, два, один. Ну давай дальше. И минировать меня. Олчак, Не похуй, пока им нажимать не надо. Даже, даже. Багдан, смотри, Багдан. Я да, не я верю. верю. Во что ты не веришь? Начался. Война. Скажи ко мне. Куда? Смотри. 24 секунда. Нет, блядь, ничего. А где они? Бля. Ахуй. Бля, они ваншот, прикинь в голову. 360 amazing championship, блять. Блять, мангл двое, в один близкого с постенкой было. Другой прикроют его. Бля, они ваншот еще раз. А когда они есть, даже даже играют. Да, Смотри, показывай 30. один раз. Побили, бля, его Числила убили. Гранату. Но придется это мне 360 крутить тайм. Бля, План 2, в план. One side, guys, one global, you know? One mangle, mangle. Бля, он как не... Уй, бля, он тебя еще ебнул. Яночка, нахуй. Где-то бежит, нахуй. Сзади, сзади. Ты от бедра стреляешь, похуй. А у него же ПКМ сломанного не знали. Граната! Бля, ебать, тут, конечно, типочки играют. Такие крипочки, типочки. Сейчас смотри, как аккуратно я мангал пикнул. Я смотрю, я смотрю. 23 секунды Нет, ой, прыгать, блядь Стой по кажется, он будет. Но, бля, а Откуда? Под, подвал, подвал Он там стоит до сих пор Блядь, Тёма, умри, по-братски Я с пистолетами рашу Ага, я пизда Нет, И Нахуй, нахуй тебя. ты, Богдан, нарезаешь, что, блядь Ладно, пошла Смотри, смотри вот он. Okay. Бля, прикинь. Бля, я с ВХ играю еще. Если вы не знали. Я с ВХ рублю. Да. <существует> смай еще, смай. Смотри еще, смотри. Смотри. Наебал. Да подожди, Яна. Яна. Яна. <существует> Блядь, Яна. Там-там, <существует> <существует> <существует> там-тут. Там, <существует> Подвал, где да. он, где он? В Под подвал, там Откуда, дырка, да, нахуй откупали. На время играть и на время играть Я ему сейчас жопу отрублю, блять На, нахуй Резай. Давай, давай, иди Давай, бля, бля Давай, нахуй, гандон На время у подвали Иди сюда, пидароли Минируй, минируй Бегу У тебя хоть что за атмосферное зажигание на даже безвредить бомбу раунд выигран не хочешь прийти посмотреть побереги ох подписался тигр тигр брат я ушел братья В смысле, какой ушел Провать, моростишься давай еще 30 минут я сам буду заканчивать Факт. я сейчас спать Не просто час 23, это тоже такое, по идее. Час 40, нормально. Час сорок? Именно меня 13 минут, я что-то сделал? Я хочу прийти посмотреть. Сай... А, это... Тебе нельзя... За что вы, сыр на Уа-ха-ха. Так, я заю. Переехал, что ли, или как? Бля, ты что, с того времени не заходила ни разу на стрим? Или ты на последнем стриме была, когда на старый ходил? Да мы с тобой один на один так высечены, на значит сколько стоит? Ну смотри, сейчас я типа нервничаю, туда-сюда. Настроения нет, то 10 тысяч долларов. Нормально, когда я настрою жестко. Вот нормально же было мясо на стриме играли. Даже, бля. А вс уже, а уже все, блядь. А вс уже. Саламбро, ро. Да нет, там в описании же написано, что сколько стоит. По цене еще договоримся. Торг на месте. Реальными покупателям скидки, бля. Не бито, не крашено. Лайк поставил стрим 4К стал, чепоклей. Я ч и других направлений двигаюсь, а честно, это смотрите. Мне надо зачем напомнить все. А я же тебе вс время помню. А в каких направлениях? А ну-ка по этот. Подскажи, повтори. Расскажи. Надеюсь, он. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Триме, что же тоже нормально было. Пускай. Бомба Ну, чё, чё? Ну. Ну, и чё, и чё, и чё? И чё, и чё, и чё, и чё, и чё? А ну, а суки? Блять, я вышел. Зама, вчера у Брадика а, как делали под эту. Ну Но вот я тебе сейчас сделаю, смотрел Олег. Вот сделал же, нет? Ты же видел? Спасибо за дона. Не делай дамага в натуре. Работаю, понял, до экзамена скоро вот все дела. А, серьезно? Блин, вот круто. Работать это хорошо. Наебал. Я его ноги царапал. Он что делает, бля? Мага ресаешь. Ты что делаешь, Богдан? Пидерша, ты слышишь без А ты что пытался сделать? Покаемом его, блядь, кинуть в топор? Бля, я в натуре в Бля, в магаш Дикс видел на ютубе, бля. Бля, бага, ты что за типа брасский поменял? Бля. Бля, Бля, из-за Эдварда била, бля. Мага Дик поменял на ютубе. Бля. Бля, дай же я поподъёбывал, бля. Бля бык на туре вахуя. Мага... Бля... Меня мага звать. трек бага, но он скипает сам случайно жене? Нет. Пойди, да, ну, ладно, пара... Защитите стратегические объекты. Мне мага Раунд начался. Тогда про мастер, завтра. Я поймаю. Да, блядь. Бомба установлена. Вся наша команда уничтожена. Мы Бля, поднимали. я это длительное сгорение слышу. Знаешь, что делал? Защитите стратегические объекты. Благонадит выкуп. Давай. Раунд начался. Маленький пушистый. Ну куда вот куда? Куда? Блять, ну они уже тут, они с топорами бегают, сука. Мусор подсаживается на ноль. Нет, дайте молить, Ты чё делаешь, Гондон? Да тут же кто-то остался, нет? Да, на респе. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Пацан от страха, блядь, в Кизинг-бурт убежал. А, против и нас, и... винстрайкс. Забрали начался. бы? ПКС, ПКС. Да, хуя из болеть. Это а тебе... чего? Блять. Да они в Под окнами двое, под окнами. Там же. У него кой, смотри на него. Вот и Тёма Пидер, ты Тёма. Там же Тёма. Там, там, там, там, там же, там же, там же Silence. Хорошо, ебать прыгать, прыгать. ты киберспортсмен. Рандом, глаза закрыла страхов. Возле одного из объектов. Все понял, еще и шутник Раунд там нужен. Начался. Бомба взята. Еще рынок инженера. Он 30. Побереги! Не ваншот, не ваншот. Наебал. Смотри, смотри, пидорас. На инженере самый последний выходит. А ты спрячься нахуй на респе. Спрячься, чтобы тебя искали. Пошел нахуй, да? Идем двойку. Смотри, см... Из какого Более. города? Давай. Я смог очкалы. Я смог нахуй, да? Смог. Я стой, смотри. А он... Полег, короче. На портал. Да, блядь. Эзюги. Да, я да, полу, ресы. резай. Там, Ну ты, Богдан, что ты делаешь? Бери да смог. смок. Бега, пидор. Братан, жесткий смок, на самом деле. Там по КД сидят. Да, бомба. Тапни бомба. его, если мужчина. Если что-то мужское есть, тапни. Блять, так много действий, да, блять, мы где, нахуй, в поле чудес, блядь. Мы сейчас 250 не добиваем, что брат, что-то суета последнее время. Да, ну, сколько не играешь, примерно. Но когда праки, смотри, вот я сегодня вообще не играл. Эй, меня на респе, блять. Подпалить да Сынка уже, мне пятки, блять, по-братски. Я ну, заебался. Все. ушел поджигаться. Кто же? А у меня вышел, сука. Ой, Где он? Эй, э, мы сейчас объебем, слышь. Тихо. Он резнет пиздец. Все бойцы противника а? убиты. Ну там, то есть вообще че по ланам МТД или не. Защитите Да, вот объект, в Казани будет план открытый. Потом начался. через еще 10 дней или 15 дней в Москве будет план, но там, я не знаю, закрытый, открытый, кузней. Бля, двойка. Они фастуют двойку. Пиздец. Я не понимаю их. Тут уточка есть, кстати. Вот она. С шапочкой такой здравый. Окна, окна. Граната пошла! Да, Ник Миракли, ябтовай нахуй. Перекруз. Кидаю гранату. Сауп. Ну. Но... Да мне лестницу еще не сделали, чтобы быть е банный свет. Бля, он что до сих пор на БК, серьезно? Да, такой долбоб. Он въебал Рэм не в курсе, нахуй. На БК, серьезно. Может он на топливо видит сейчас. Может перелезть, он не смотрит. Я понимаю, жопу порвать его. Да, пушечка вон. Хорошо. Такого, такого, мне кажется, он явно не ожидал, нет? Спасибо за игру удача, ребят. Давай взаимно. Давай, давай. Ухуй, не работает, ни хуй, ничего. Ну, в Москве хуй будет открытым, мне кажется, так. Процентов 70 дают, то что опять закрытый будет. Ты говоришь, Варфейс ты не играешь, да, Юлера? Ехали, Платину у меня все Платины. Я жесткий тебе. Бля, я один из сильнейших сейчас в игре. На РМ. На платье. Никуда мне играть-то. Услышу. Неплохо. Сейчас э, за 10 минут будет искать. Брать, что делать с багом в горячей скатку работает. Но я как понял, его просто выключать нельзя никогда. И он не будет багаться. А если ты его выключаешь, то он багает. Why this? Huh? Your жесткие какие-то? Да. Yeah. Пиздец ним. Всем привет. Здорово, Всем привет. Глаза не болят. Глаза чуть брать сейчас Но стрим то уже, по идее. А где они? на снайпе, ой, на инжэпе на инжэпе позиция такая называется, да? да, и фуловые ну ладно, я вообще с кайфом приехал на вот так вот так не понимает тоже тебя выросла с игрок, правильно по за желтую минька Минка, минка. уж он тебя не убит уже можешь резать? ой, врага вот блядь, как нормально богдан, смотри, богдан? раунд начался синий? не, блядь, а как? ты че нахуй? а, мед здесь синишь блядь, на жёлтом двое. да как так, блядь, не смог блядь, хочу блядь блядь, я сгорел Сгорел на работе. Да. У меня фотка. Но трактор Рейнж. Да. На да, ебаный жёлт, Ты вы спину пошли. А -а -а. Планы поменялись. А, Утишка, ну, да. а -а -а. Раунд, Раунд Команда врага уничтожена. дай Давай, я уже не справился. больше. Вообще в игре не играю. Базару нет, базару. я пошел Я тоже вот вообще не играю. А есть, Для но... души, да? А ну, что он пошётил? Ну нормально было, кстати. Ты считаешь, что это Хахада поймал, да? Ну такой, думаю. Ну. А это? Бомба установлена. Что тут никто не выйдет, выглядит? Вот, план а, план прям а стоит <связь> бля я чё дал посмотрите на стриме вы, бах, вы будете да Нет, подожди, подожди подожди да нормально все Андрей да не хуня-ка. Да нормально, а говорю. Ой, бля, это красный пи... Да, блядь, молик. Бля, хаэй, молик, бля. Всё, дайте сюда, нахуй. Граната пошла! А, вы где? <серкнутый фон dunno> <серкнутый фон Music> Окей, Багдан. <серкнутый фон strangely> пауза. Пауза, нахуй. под верхах. Под верхах, именно. <серкнутый Физ Drummond> Давай. Смотрим, Молбо что из этого получится. Зам, можешь прыгнуть с двойных поход пикнуть. Да. Второй, второй, слышь, второй, второй, да. Второй. Арка, если Ой, я тебе... Еще обход. А? А вот смотрю. Да. Да. А. А. А. А. А. Бам. Бам. А. Арка. Обход пошел на спик. Кибаш. Да нет, блин. Да нет, я вот... Сленту. Да он не шел туда. Я Бля, я этот голос все ебал, есть? Мне надо нашел голос скорее, блядь. Пауза, зачем? Пауза не этот, заготовлю тактики. Музы... Может музыкальная пауза? Бля, Багда... Богдан. Бля, а, Богдан, ты или на... ты чё, блядь, исполняешь тут? В мафию не играй, когда сыграл чувствительность мыши тебя. на 11 у меня чувствительность мыши, DPI, и uh, все остальное. Надо паузу на РМ, это, конечно, сильно. Это жестко. Да, это жестко. Вот как раз у них клан так. Аккуратный. Установите бомбу возле одного из объектов Хорошо, идем на Раунд два Установим одну из объектов Бомба взята Ламбрат лак-то, нормально Я пойду забавить её Двойку встречал, что Он стал встречает, что ли? не обход замок то ты резнутый бомба установлена а их нет а блять кишки <связывая> обход обход обход Андрюк, ты как вообще рассказываешь? Андрюха, нормально все, нормально Андрюк. Я все делаю за тебя. Это я тебе охуенно сделаю, блядь. Ставьте ко мне есть. Бомба Ебать, бля, Это же пиздец, нет? Я считаю, да. Красавцы, за игру. Давайте я тоже, Андрюх. Удачи. Я к что готовлюсь настроить вам бам, -бам, бам базар, жестко. Тут, тут, тут, тут, ехал. Ехал Тоже стрима, удачных каток, спасибо, спасибо. Thank you, thank you. Так, Костовичку летим. А модер есть в чате хоть один модер? Того мир нету по идее. Только по идее должен Телеграм канал мы скинуть умею Блять. Какой тем отец? Раунд начался. Так что ли? Даже даже. На респе ласт, на респе, на респе, как слышно, прием, привет. Да, да, право машины. Граната пошла. Ловите. Голосом. Он на воде. В респу побежал. Да убейте, да его по-братски уже. Жесткая флажка данная. была, ну Защитите стратегические объекты. А ну давай прострель... прострелю, слышь. А. а, это деревяшки. Стекло. Нихуя, чё ты, слышишь? Нет, это пшени. Да ебаный, блять, фу, Ноги разобьюсь. А Не дамажит пушка сука. Похуй. Бля, у меня этот дискоммуникация произошла с моим. У нас ремейкер сейчас с кем воюет там, скажу, туда добавляется. Замок, а кого из ютуберов считаешь, с ним мои Из ютуберов Крымский и. X-Medium. Вс. А Багдан уничтожил всех наших бойцов. <сёк> Раунд проиграл. <сёк> Защитите стратегические объекты. Борт же, же да, и жизнь Да, Март Вот там и с бомбу делают. Рисы, Рисы, Багдан, Рисы На первом бля, Я не медик, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, Ха-ха-ха. <смех> Меймси Серёга? Не, Меймси Серёга Славинки. Четверные... Райдл. Взорвите один из объектов проявления. Даже. Раунд начался. Бомба взята. А когда не даже, были. Пираньи дел... никогда не делал, скажите давай, братски. В свои годы, бля, он кошмарит весь Warface. Я зарашил меня, зарашил центр, блядь. Его боялись даже Тёма была. Рисайка меня, Даня. бля. мог убежать, по Марни, да нет, это... Бля, короче, меня спросили, я ответил. Вот, вот эти ответы, это ваши ответы, ебаный свет. Марни, хуярни, блядь. Барни, блядь. Слышь, на ⁇ бер... Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд Игрок с бомбой колоны на колонах лома позиция а ты влево не можешь быть ага вот сюда все бойцы противника убиты мы победили В В один из раунд начался бомба взята Я сейчас меня. Ой, бля. Гандон, баган, гандон, Ой, бля. ебаный. Бля. Я, я что сделал, он тут Гандон. Он сидел справа трактора, он обошел. Блять, сука. Да, блять, ну, залезь. Все, кто лучший авик. Вон, в чате, видишь, Валерия Бин. Она. Раунд Брат, помню, с ютубера Раунд пузыри, пузыри, да, помню. Помним, помним таких. Я, я это лупару. Бля. Какая конченая mm -hmm. пидораска, все это. там ПЖЖ может быть в респен. По выстрелю по тебе поузов. Да, в респен. Это центр, был центр. Вот там, вот там. Бля, раз просто раз в упор, раз... в жопу засунул эту лупару, стреляю, Защити пацан и не и разлетается, и я не знаю почему Раунд Бля, если бы... <свят> э, бля <свят> Давай, Пусть он купил? Да, я смотри э -э, <свят> найс так, я думаю, пора закончить. Так, все, братья, всем спокойной ночи. Я пойду... Ставьте утром рано вставать мне. Давайте, вот я ссылочку покидаю в телегу. Подписывайтесь на телеграм, тоже там весь контент, чтобы меня не потерять. Кому я нужен, кому не нужен.